Так, сегодня у нас будет вебинар на новой платформе. До этого мы немножко на другой проводили. Вот, и сейчас пробуем уже на данной платформе сделать. Думаю, проблем у нас не будет. Функционал хороший, все должно сработать. Вот сейчас я у себя все графики открою, буквально полминутки, и мы с вами стартанем. Сейчас вам делаю показ рабочего стола. Отлично, экран сейчас должен быть уже вам виден. Если это так, то поставьте в чат плюсики и мы начнем. Да, замечательно. Всем добрый вечер. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас 15 мая. И продолжается у нас наш цикл еженедельных вебинаров, который посвящен анализу текущей ситуации на рынке. Многие, я смотрю, присутствуют на... В нашем вебинаре впервые, поэтому для начала я представлюсь. Меня зовут Ковач Денис, я трейдер уже с более чем 9 опытом торговли на валютном и также на фьючерсном рынках. Вот, по сути, торговал практически на всех рынках, за исключением европейского и российского. Российский, скажем так, посмотрел, европейский фондовый рынок я вообще не торговал, в отличие от американского. Собственно, еще начиная с 2008 года. Свои первые шаги как трейдера я делал именно на американском фондовом рынке. Это был NICE. Но тогда еще, к сожалению, не было ни АТАСа, током и, и даже в ВОПФИКСа. Ничего этого не было. И поэтому потихоньку начинали, помню, через SimCourseWin, через LaceUpTrade. Trade что первые свои торговые шаги как трейдера делать. Вот. И сейчас уже моя основная торговля как раз протекает на фьючерсном рынке SME. Торгую в основном валютными фьючерсами, также золото и нефть. Иногда, бывает, посматриваю еще также на фондовый индекс, то есть речь идет об индексе S&P 500. Я его активно не, не торгую, но для анализа его, естественно, использую, то есть и для межрыночного анализа, очень активно тоже <coughs> его применяю как, как в качестве индикатора для отображения общего настроения и тенденций на рынке. Uh, да, вижу вопрос по поводу, uh, торгую, торгую ли я FGBL? Uh, если честно, этот тикер мне не, не знаком. Если речь идет именно о фондовом рынке, то на фонде я не торгую уже достаточно давно, уже примерно лет так 6-7. Вот, и только до торгового, то в основном это были акции из финансового сектора, это были в основном банковские, на тот момент они вообще копейки стоили, тот же самый Bank Америка, America, CD Group там и, и так далее. Вот. И смотрите, сегодня я сразу говорю о том, что инструменты там мы используем в анализе в основном это валютные фичи, золото и нет. То есть это то, что у нас каждую, каждую неделю обязательно проходит. Вот. А касательно тех же самых бондов и всего остального, я это не торгую, поэтому я это даже в анализе и не использую. Потому что если мы начнем сейчас перелопатить полностью весь список инструментов в АТАСе, то у нас вебинары и трех часов для этого не хватит. Хорошо, смотрите. Значит, мы с вами сейчас начнем наш еженедельный анализ, прежде всего, с фьючерса по евро. Вот, и дальше будем, потихоньку пробежимся по основным валютам и закончим золотом и нефтью. Там достаточно интересная сейчас ситуация, позиции, и я вам объясню, каких в текущем можно интерпретировать. Итак, значит, начнем, пожалуй, с евро. По евро сейчас, по сути, такая ситуация, что я лично ожидаю по евро как минимум коррекционное движение вниз. То есть я по-прежнему раньше на предыдущих вебинарах озвучивал, что э, ждал евро в районе приблизительно 1,11-1,1150 вот именно э, в тех краях. Вот Сейчас на данный момент мое мнение не менялось, но единственный момент, что лично меня смущает, это то, что после выборов э, президента Франции у нас э, остался незакрытым. Воскресный ГЭП и, соответственно, его в любом случае цена закроет. Это лишь вопрос времени. Иногда это бывает происходит сразу, иногда это может произойти через неделю и даже через месяц. Там, спустя 500 или 800 тиков движения. Вот. Но, тем не менее, он все равно в, люб в любом случае закрыт будет. Вот. А здесь достаточно интересная такая формация образовывалась по цене, которую я вот у себя в своем авторском курсе называю перепозиционирование. Вот, пока что сейчас происходит немножко такой пограничный вариант, то есть могут попытаться сломать данное перепозиционирование и после небольшой коррекции выкинуть цену повыше. Дело в том, что вот вы сейчас видите в Атасе у меня настроены кластерные вливания с перекосами по бидам и аскам. Я всегда их стараюсь рассматривать отдельно друг от друга, они а не, не в общем скопе, чтобы именно видеть конкретные перекосы по ним, чтобы они у нас здесь были. В данном случае у нас сегодня практически на самом пике движения, в районе 1.09.97, как раз начал формироваться достаточно крупное вливание. И, соответственно, <coughs> есть действительно вероятность того, что цена сформирует, как минимум, промежуточную коррекцию хотя бы к уровню 1.09.55. То есть я отсюда как раз-таки продавал еще с прошлой пятницы, в общем, потому что здесь самое ближайшее находилось сопротивление, самое ближайшее здесь находился, находилась зона продавцов. Вот. И теперь, соответственно, на данный момент выступает у нас в роли зоны, зоны покупателей. И если она устоит, то цена сформи сформирует следующую модель движения. То есть откорректируется вот сюда, пониже. И после этого уже пойдет добивать... Финальные цели вверху. Здесь вверху цели на самом деле несколько. Здесь нужно различные методы сопо сопоставлять друг с другом. Но в целом, если смотреть на текущий график с погрешностью, на депок, с некоторыми вторичными уровнями, то в целом я целюсь приблизительно в район я вам сейчас скажу, 1.11. Если его сейчас просто округлить и скажем, сильно детально к нему не придираться, то это уровень как раз тот, который действительно лично для меня стоящий, на который я прежде всего буду обращать внимание, это уровень 1.11. Смущает только лишь один момент. Это момент, который я говорил, что на данный момент пока что еще гэп не закрыт. То есть на самом деле есть достаточно большая вероятность, что его могут закрыть, а затем уже только цена пойти на добой. Поэтому я вам на всякий случай сразу покажу оба варианта развития событий. То есть как основной, так и второстепенный, что если все же устоит зона покупателей, тогда цена запросто от нее пойдет добивать цели вверху, в районе приблизительно 1.11, а после этого уже пойдет на закрытие гэпа внизу. То есть к уровню депока это приблизительно будет 1.07, так если на вскидку сейчас говорить. Вот Если же, если же зона покупателей она не устоит, то, соответственно, цена сразу пойдет добивать уже цели внизу и полностью сформирует перекрытие гэпа. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным вот именно в моменте в районе 1.09.55 верхняя граница и 1.09.40 нижняя, то есть 15 тиковая зона. Я вам сейчас ее как раз нарисую один момент. Вот она. Фактически так сейчас выглядит у нас зона промежуточного покупателя. Вот здесь данная зона прежде всего, она обоснована, во-первых, месячным депоком, здесь как раз находится у нас депок, плюс помимо него здесь же еще было предыдущее кластерное вливание, плюс достаточно серьезный Изначально мог быть кульминационным, но в итоге, судя по инерционности движения, он стал проталкивающим объемом, поэтому здесь в любом случае цена споткнется. То есть то, что здесь а, она споткнется, в этом плане у меня сомнений нет. Вот самое главное это посмотреть, если все-таки протолкнут а, цену ниже, тогда в дальнейшем можно будет отсюда а, еще дополнительно продать. Если, если же сформируется отскок, то цена пойдет уже на добой цели вверху, а только после этого уже пойдет перекрывать гэп вниз. Поэтому Оба варианта развития событий носят абсолютно одинаковый конечный результат. И евро на данный момент я вижу именно вот в таком виде. Вижу вопрос по поводу, смотрю ли я для анализа евро, DX, DX, это у нас индекс доллара. Говорю сразу нет. Почему? Потому что, по сути, если вы сейчас откроете график индекса доллара, не забываем о том, что это вообще синтетика плюс ко всему, то вы, по сути, получите зеркальное отображение евро. Вот, и, и поэтому сказать, что анализ отдельно индекса доллара на, на самом деле принципи, принципиально, скажем так, а, значение для анализа какой-то серьезной поправки на самом деле не несет в себе. Внизу вижу, пишут 1.04.50 плюс премия. Вот, но это уже больше относится к тематике опционов. Это уже речь идет о среднесрочном движении. Я к опционам несколько скептически отношусь, Почему? потому что а, на самом деле опционы уровня они тоже очень легко пачками пробиваются и опять-таки не являются последней инстанцией, потому что по большей части опционы они представляют из себя а, хеджирующий инструмент. Это прежде всего. Угу. По поводу МД4, нет, сейчас МД4 в анализе участвовать не будет, у меня отдельные зоны, я их вычерчу для тех, кто торгует на споте, ну сейчас пока что смотрите именно на данный график. Хорошо, скажите, вам сейчас текущая ситуация по евро понятна, ко мне вопросы будут по анализу? Угу. Да, вижу, замечательно. Хорошо. Тогда продолжаем. Есть у нас фунт. Фунт находится уже достаточно а, продолжительное время в в этой ситуации, то есть происходит а, здесь у нас фаза накопления. Думаю, это все прекрасно понимают, но по фунту а, я лично считаю, что цели вверху, они пока что еще не добиты. То есть а, цена будет еще обязательно формировать, а, добыть цели вверху. Их на самом деле там находится в несколько ключевых уровней. Сейчас я раскину ближайшие уровни. Плюс мы обязательно будем сопоставлять все это с ценовым движением. Значит, смотрите, вот по первому уровню как раз можно ориентироваться. Вторичные, ну, по сути, можем сейчас попробовать еще вторичный уровень. Посмотреть, что у нас будет интересного. Особо нового здесь ничего нам не даст, поэтому можно даже особо не заморачиваться. Ориентироваться будем на старший ключевой уровень. Значит, смотрите, давайте исходить из того, что у нас есть сейчас по фунту по фунту. Сама структура движения у нас подразумевает дальнейший продолжительный импульс. Дело в том, что тот объем, который вы сейчас вот видите по вертикальной гистограмме, он по сути у нас являлся проталкивающим. То есть цена, вот данная свеча, цена сформировала достаточно хорошее проталкивание сквозь уровень вверх. И плюс ко всему дальнейшее инерционное движение также было сформировано. Затем Приблизительно аналогичная ситуация, только с отсутствием реакции. У нас была попытка протолкнуть цену ниже, вот данный момент. Вот есть уровень, плюс нынешняя уже сформированная зона вращения. И сейчас, на данный, на данный момент, попытка проталкивания цены вниз, она снова-таки не увенчалась успехом. Отскок сейчас происходит с зоны продавцов. И вот здесь очень хорошо видно. Вот у нас есть зона продавцов, плюс здесь же находится у нас месячный майский депок. Вот вы его прекрасно видите в виде фиолетовой пунктирной линии. Сейчас цена подходит именно к данному, данной зоне и формирует отскок. Я лично склоняюсь больше к варианту, что э, движение, которое даже если будет сделано вниз, то оно все-таки будет больше носить в себе коррекционный характер, и затем все равно цена пойдет вверх формировать добой. Поэтому я вам покажу сразу э, вариант, который, э, скажем так, так, может быть, но э, все равно он не повлияет на конечную расстановку сил на рынке, причем потому что те, кто даже и по опционам торгует, прекрасно видите, что не знаете о том, что в районе 1.31.50-1.32 как раз находятся действительно значимые э, и уровни по, по цене, плюс вторичные уровни, и э, также плюс ко всему э, здесь же еще и опционные зоны э, находятся. Вот, поэтому... Я лично по фунту вижу добой, добой цены вверх. Говорить о том, что здесь какой -то, э, какой то формируется серьезное накопление для разворота, такое в принципе теоретически возможно, но пока что для этого на самом деле толком обоснований нет. И поэтому я считаю, что по фунту обязательно буду делать добой. Ну, а Затем уже начнется промежуточная коррекция, но это уже будем уточнять э, дальше, когда цена... Уже сформируют э, добой вверху и оттуда уже будем потихонечку смотреть, э, когда э, можно будет продавать. Пока что э, продавать с текущих только внутри дня. Только внутри дня и обязательно, если через ночь перенос позиции будете делать, то обязательно э, нужно э, переносить сделку без, без убыток. То есть стоп переносить без убыток, иначе э, данную сделку мы можем просто вверх вынести. Я лично фунт сейчас пока не трогаю, я его буду, если его торговать, буду подбирать его именно снизу. Данный уровень как раз очень интересен для покупок, почему? Потому что на моей практике есть такая схема движения, что после импульсного пробоя сквозь какой-либо значимый уровень, у нас первые моменты торможения коррекции, они как раз очень хорошо в дальнейшем выполняют роль поддержки. Вот, поэтому я сразу обозначил движение приблизительно к данному уровню. И дальше уже продолжение движения вверх. То есть вот в таком виде. Вот так. Вот, по фунту вам сейчас ситуация понятна? Ко мне вопросы по анализу британского фунта у вас будут? Угу. Вот я не буду вас томить там, очень какими-то долгими лекциями в плане, почему именно так там, и так далее. Я буду стараться больше показывать конечный результат и кратенькое обоснование. Угу, отлично, замечательно. Австралиец. Значит, по австралийцу ситуация следующая. Я лично его как раз именно к этому уровню и ждал. Я вам сейчас покажу лично для меня, где... Находятся здесь ключевые сегменты, значит один из них будет вот здесь находиться. И плюс ко всему, сейчас мы еще вторичные уровни обязательно раскинем. Вот оно, вот такая вот интересная сегментированная зона. Сейчас цена как раз вы видите, отрабатывает достаточно неплохо каждый из взятых уровней, причем, причем здесь же еще и есть реакция на те уровни, которые, которых раньше не было. Это первое. Второе. Также обращаю внимание на отдельно взятые вливания, то есть, по сути, где были моменты проталкивающие, где были моменты кульминационные. И сейчас мы смотрим на сам характер движения цены вверх. Сам характер движения вверх подсказывает нам о том, что здесь нет импульсной составляющей, то есть цена, она, да, да, она пытается пройти вверх, но импульсная составляющая здесь отсутствует, то есть реакция очень-очень слабая. И как раз здесь же, как раз в районе приблизительно 0.7440 находится так называемый импульсный уровень, импульсный уровень для продаж. Плюс э, достаточно длительное время допок находился выше. И если сейчас в целом э, раскинуть по профилю, то вы увидите, где было сделано наибольшее количество накопления. То есть пока что и ключевой профильный объем, и также рейтинговый профильный объем, они все находятся выше. То есть выше текущей цены. То есть это означает, что цены будут давить. Для того, чтобы цена смогла пролететь э, вверх-выше, нужно как минимум, чтобы сфор... был сформирован импульс. Пока что с текущих э, я лично вот, безопасного входа, действительно безопасного коротного входа просто не вижу. И поэтому считаю, что запросто абсолютно ничего не мешает цене сформировать домой вниз. Причем, э, смотрите, весь нюанс заключается в том, что данную зонку, которую я вам сейчас нарисовал, это предыдущий достаточно значимый ключевой уровень, и данные... Уровень видят все. Действительно, видят его абсолютно все. Вот, и очень часто цена любит подобные вещи просто немножко а, пролетать. вот И поэтому а, здесь я склоняюсь к варианту, что как раз цена, по, по цене пролетят в верхнюю зону и дойдут вплоть до нижней. И вот как раз в районе нижней зоны я уже буду действительно рассматривать более, скажем так, значимые консервативные покупки. Вот, это будет выглядеть. Вот в таком виде. Добой цены вниз, а только затем уже попытка разворота вверх. Причем разворот здесь нужно сделать достаточно серьезный с перекрытием предыдущей проторговки. То есть это тоже очень важное условие, потому что если э, вверху э, перекроет полностью проторговку, то в дальнейшем, к ближайшим локальным уровням цена просто падает. И от них начинают активно откупать, и уже в дальнейшем будет двигаться вверх. Поэтому пока что из текущих я лично не рекомендую а, покупать, потому что а, все указано на то, что цены будут очень-очень сильно давить. Даже вот появление достаточно крупного вертикального объема у нас не дает абсолютно толком никакой реакции. Вот, поэтому я пока что здесь, э, так что серьезного покупателя здесь не вижу. Наоборот, запросто могут продавить ниже, а уже только затем откупить. Да, вижу вопрос. Вы его ждете вверх давно, а он валится. Я не жду его вверх давно, кто и такой глупый сказал. Я озвучивал еще примерно в декабре как раз и на, на итоговом вебинаре цели, что он будет идти на и 0.7470. Но я не говорил о том, что он сразу, сразу туда должен пойти. То есть если вы ожидаете, что если назвать назвал уровень, то цена сразу же должна развернуться и улететь вверх, ну, тогда вы будете ждать очень долго. Я по Австралу пока что еще на покупку, здесь я еще в него не входил. Почему? Потому что уровни на самом деле были, зоны тоже были. Вот. и, Точнее, один вход у меня был, но и то этот вход потом выбили без упы. я вот от данного уровня входил вверх. Вот. Далее первичное тоже движение вверх, но опять-таки не смогли перекрыть даже предыдущее накопление. И в итоге от зоны продавцов все равно цена опустилась ниже. Поэтому сейчас, по сути, ситуация абсолютно аналогичная. То есть ничего не указывает на покупки, а наоборот подсказывает на то, что здесь можно его как раз продать. И цена будет падать ниже, пройдет ближайший ключевой уровень, сделает небольшой прострел ниже него, и затем уже только сможет развернуться. То есть я буду ждать возле этой зоны. Если эту зону прошибут, я тогда вообще в принципе его особо в дальнейшем смотреть не буду. Но здесь я... Сразу вам скажу о том, что лимитом я здесь входить не буду, я буду именно смотреть здесь сигнал, то есть учтите этот момент, что как бы прогнозы прогнозами, но в любом случае все мы торгуем по наличию сигнала. Иногда, то есть если я очень уверен в какой-либо зоне, я тогда выставляю лимит. То есть как у меня, например, была ситуация по золоту, со мной очень многие спорили, когда я покупал золото на 1216, и говорили о том, что он там на 1200 идет как минимум, что типа зачем ты покупаешь и так далее. Я потом чуть позже я золото покажу и обосную, почему я там покупал. Вот. И здесь сейчас, в принципе, ситуация аналогична. Но разница в том, что зона внизу есть, но она пока что вызывает еще некоторые моменты э, сомнения лично у меня. Поэтому я подожду, пока цена сюда придет. И если я увижу, что действительно будут формироваться крупные кульминационные объемы, только тогда э, я уже подумаю о возможных покупках. Пока что сейчас нет. Поэтому сейчас в любом случае приоритет на продаже. А, так, вижу вопрос, на каком таймфрейме рассматривается валюта? Валюта рассматривается сейчас на четырехчасовой таймфрейме, потому что смысл наших еженедельных вебинаров это составление а, плана торговли и анализа на текущую неделю. То есть часового графика для этого маловато, как показала практика, а четырехчасового более чем достаточно и идеально как раз укладываются все временные рамки. Так, хорошо. По поводу вижу вопрос по поводу золота нет, золото будет сразу после валют. После валюта золото обязательно разберем. А, Татьяна пишет, похоже на перепост по австралийцу. Ну, здесь, скажем так, на часовом графике это не, не совсем перепозиционирование. Это такая очень слабая структура, очень нечистое, вот, грязненькое перепозиционирование. Поэтому я бы не рекомендовал здесь входить на покупку. Я уже объяснил почему. Так, хорошо, но я вижу, что в целом вопросов у вас нет. Тогда продолжим. Новозеландец. Крайне интересное у него, конечно, движение. Особенно обратите внимание, как себе вот сейчас показал Депок месячный и майский. И, соответственно, в его диапазоне как раз формировалась достаточно крупное точное вливание с перекосом по биду. То есть здесь, соответственно, были продажи по рынку. То есть розовым цветом это перекосы по аску сделаны кластеры, и синим цветом перекосы по биду сделаны также кластеры. Если в целом сейчас посмотреть на новозеландского доллара, то по сути ключевые уровни он уже практически прогресс уже практически проехал вниз. Я лично его на покупки сейчас вообще в целом даже не рассматриваю, причем потому что вот такие структуры, когда цена вот, так вот грызет, грызет и постоянно делает глубокие коррекции, они всегда... Есть приблизительно, скажем так, 50 на 50. То есть есть вообще такая структура, что после импульса у нас формируются три экстремума, а затем цена достаточно красиво улетает в противоположную сторону, причем импульсом. Вот. Но в то же время есть такая штука, которая многие по-разному вообще называют. Кто-то ее называет подвижной коррекцией, кто-то называет там, я уже не помню, там еще у него было название. В общем. Проталкивание. Назовем попроще проталкивание. То есть, а, поджим еще вот так вот. И иногда называют эту структуру. То есть, когда цена подходит к какому-либо значимому уровню и начинает вроде как грызть его потихоньку-потихоньку, корректируется, а потом резко импульсом его пробивает и уже улетает на пробой данного уровня. Вот. И смотрите, сейчас пока что, вот, исходя из того, Uh, что я вижу на данный момент, uh, сказать о том, что есть какие-то серьезные покупки, я лично абсолютно не, не берусь утверждать, потому что сейчас пока что по новозеландцу, в случае, в случае как с Австралом, все давит вниз. Вот действительно по нему давит вниз. И для того, чтобы сформиру... сформированы были uh, хоть маломальские такие хорошие консервативные покупки, нужно, чтобы прошел импульс вверх, и хотя бы пробил предыдущий локальный максимум в районе 0.69.45. Как минимум, чтобы данный уровень был пробит. Пока что ничего из этого у нас здесь не выполнено. Вот. Поэтому я склоняюсь к варианту, что цена будет падать и дальше. И здесь уже только лишь вопрос, к а какому конкретно уровню. Сейчас мы вторичные уровни тоже раскинем. Здесь не очень удобно рисовать в этом плане. Но... Ага. Данный диапазон уже, кстати, цена грызла. Вот один раз, второй раз. И сейчас снова прогрызает. Я, как правило, по второму разу редко использую зону, по третьему разу вообще не использую подобные зоны. Не люблю я это дело. Потому что они уже, как правило, свое отработали. Мы сейчас с вами подгрузим немножко больше. Давайте котировок на 504-часовых свечей. Так, а я пока отвечу на вопрос. Значит, вижу, Дмитрий пишет, на сколько процентов перекоса используется объединение баров Cluster Search? А, нет, во-первых, я не делаю процентный перекос, у меня он, по большому счету, не интересует. Здесь вопрос, даже если на один класс идет перекос, то у меня сразу этот момент отобразится. То есть, я не использую кластеры с позиции дельты. То есть, если раньше, например, у меня да, действительно был момент, я так, обращал внимание еще и на дельту, то потом уже спустя несколько лет понял, что по сути принципиальной разницы и э, какого-то, скажем так, принципиального э, значения оно на самом деле для анализа не несет, по большому счету. Именно для среднесрочного, для, скажем, внутридневного, там, на дельту да, можно э, посмотреть, и, и там будут подсказки. Но для среднесрочного анализа дельта практически абсолютно бесполезна. Так, сейчас я вам хочу вторичный уровень еще один показать. Мы посмотрим, как он будет выглядеть и есть ли в нем смысл для нас. А, мне не нравится то, что здесь такие большие погрешности получаются. Поэтому давайте больше будем ориентироваться на ценовые показатели. Я вам сейчас горизонтальный уровни расставлю. Здесь вот раз. Реакция на него ранее тоже была. Вот поэтому движение приблизительно к данному уровню может действительно сформироваться. Единственный момент это если вдруг появится импульс вверх. Он даже видите как далеко. Давайте покажу в случае что будет продолжительное падение. так вот. Раз. И что промазал. И два. Сейчас, секунду. Вот. А, значит, пока что ситуация выглядит больше на падение, как, в принципе, и с австралийцем. То есть тут Практически аналогичная э, ситуация. Единственный момент, это если вдруг появится импульс вверх, который сможет перекрыть э, предыду, предыдущий экстрем. Потому что вы уже, думаю, все прекрасно знаете о том, что э, если у вас тренд будет длиться ровно до того момента, пока у вас не перекроется, окончание от предыдущей коррекции. Есть, в большинстве случаев это будет у вас означать смену тренда, при условии не будет резкой обратной реакции. То есть, эта схема на самом деле работает практически всегда и везде. Вот, поэтому, смотрите, если все же смогут сделать приблизительно вот такое движение, все, тогда уже вниз цена точно не пойдет. В этом плане я тогда буду уверен. Просто сейчас пока что заранее стоять очень сложно. А приоритетный вариант это падение. Сейчас я вам показываю альтернативный вариант, то есть в случае, если произойдет перекрытие, то как его в дальнейшем можно интерпретировать. Пока что по приоритетному варианту цена будет падать. Сейчас посмотрим ключевой уровень. Так, здесь ключевых несколько. Мы пока укажем такой промежуточный на 0.7350, пускай там будет в тех краях. Даже это сильно высоко. А ну вот даже. 70-75. Как минимум вот так вот. А здесь могут даже немножко и пониже дать. То есть приблизительно вот такой вариант. Но в приоритете, не забывайте, в приоритете у вас все же падение. Поэтому Пока что ждем дальше-дальше вниз. Зона продавцов у нас одна была. В дальнейшем пока что здесь такие вот резкие движения. Я лично, глядя на такую графику, вообще даже не хочу его торговать. Не знаю, конечно, как у вас, но у меня лично вообще не возникает ни малейшего желания, вообще с этой валютой, пока она рисует вот такие вот движения с глубокими коррекциями вверх и... Очень мелкими пробоями вниз. Поэтому мы либо пускай уже импульсом цена добьет вниз и снизу мы ее будем подбирать, либо уже сделает подтверждение, полное перекрытие предыдущих откатных экстремумов. И только затем уже на коррекции мы ее подберем. Поэтому либо так, либо так. А сейчас цена как бы в середине диапазона, это получается и не туда, и не сюда. Ну, собственно, так выглядит у нас текущая ситуация по Новозеландцу. И скажите, вам данная ситуация сейчас понятна? Угу, отлично. Так, так, так. Это у нас швейцарский франк. По сути, швейцарский франк именно фьючерс. Швейцарца. Практически копия евро. С разницей по волатильности, то есть, сейчас, а, здесь евро в конце а, То есть, наша ситуация по евро, как я вам показывал: либо с текущих идем закрывать гэп, либо уже после добоя его идем закрывать. То в случае с новозеландцем, ой, спросите, со швейцарцем здесь. Ситуация следующая. Во-первых, была зона продавцов, которую которые сейчас как раз цена пытается протолкнуть и при этом сформировали еще и зонку вращения. Сейчас тоже покажу и объясню, что это такое. То есть один, один тот же уровень, по сути цена в него ударялась и формировала отскок с обеих сторон. Вначале при падении сверху вниз и затем уже при локальном росте снизу вверх. То есть сформировано вращение, вот. но при этом меня вот, э, очень заботит вот такой вот момент, то есть когда э, у нас есть э, точное вливание, причем сразу по бидам, по аскам э, с перекосом в обе стороны, и при этом э, сейчас пока что цена еще не сформировала продолжение импульса вверх. То есть чаще всего подобные моменты как минимум означают остановку. Либо же, если действительно ос на основе вариант э, сработает, который по евро, то швейцарский франк у нас как раз таки сформирует фазу падения. Вот. Но прежде всего я очень люблю делать простую такое упражнение, можно так это назвать. Я уменьшаю график и в целом смотрю, куда цене двигаться проще. То есть в какую сторону движение происходило с легкостью, а в какую сторону цена, наоборот, с большим-большим усилием двигалась? Глядя сейчас даже на график, вот, э, как, как вы вообще считаете? Вот, мне интересно э, ваше мнение услышать. Цене проще на данный момент идти вверх или вниз? Вот Глядя полностью на весь график, вот, начиная еще с э, июня прошлого года. Вот, вот вам, перед вами годичный фактически, график по франку. Куда цене двигаться проще? Где она встречает меньше препятствий к своему движению? По направлению вниз ей проще двигаться, либо по направлению вверх, как вы считаете? Угу. Да, отлично. Вижу активность, ответы, молодцы. Ну, пока что смотрю, что ну, понятно, как всегда, найдутся те, кто помнит, чуть напишут вправо. Очень оригинально. Так, запутано. Ну, запутано, потому что вот такие э, фазы не, некоторые проторговки присутствуют. Вот, Кто-то считает, что, что вверх. Вот один человек считает, что вверх, остальные считают, что вниз. Вот, уже двое считают, что вверх. Смотрите, э, я вам скажу сейчас свое мнение. И кратенько, и, кратенько его обосну. Я лично считаю, что цене гораздо проще двигаться вниз. Почему вниз? Смотрите. Во-первых, тот импульс, который был еще инициирован во время выборов президента в США, когда победил Трамп, и, соответственно, была эйфория на рынках, вы сейчас видите прекрасно, что импульс вниз был достаточно серьезно сделан. Да. Далее, движение, которое было сделано вверх, оно явно движется с большим-большим усилием и формирует глубокие откаты. И плюс ко всему есть еще один момент, вот обратите внимание, вот на данный уровень. Это тоже очень интересный момент. Я такие вещи всегда обращаю внимание. Что если был сформирован важный уровень, цена пытается вот изначально пробиться выше. Один раз не получилось. Сделали точное вливание с перекосом по биду. То есть продажи прошли на этом уровне. Немного корректировалось. новыми усилиями наконец-то цена вроде как даже с гэпом смогла Пробиться выше, но затем очень быстро дала перекрытие движения вниз. То есть очень быстро цена вернулась вниз. И снова попыталась пробить вверх. Причем, обратите внимание, что а, подобные моменты, когда цена вот здесь пытается пробить вверх, то чаще всего, ну, где-то в 80% случаев предыдущий уровень, то есть максимальный экстрем, у нас он в районе 1.02.40, а, он бывает пробит. А что мы видим в итоге? Цена даже не смогла пробить предыдущий уровень и при этом обвалилась вниз, пробив еще предыдущий экстремум. То есть это означает о том, что здесь ее явно давят, причем очень-очень сильно а, цену давят вниз. Поэтому я лично считаю, что сейчас движение вверх, оно носит себе коррекционный характер и будут по цене добивать вниз. И будем идти на пробой вот данного уровня. Вот у 0.9835 я лично считаю, что будут идти его пробивать вниз. Поэтому нарисую пока что вариант, как э, с текущих могут это сделать, либо же, если все-таки э, сработает э, здесь вот ниже зона покупателей, то могут немного еще буквально удлинить коррекцию. Я чуть-чуть в обрезанном виде нарисую, иначе они просто вместе. Э, Некрасиво будет нарисовано. И смотрите, здесь фактически есть еще и второй уровень, но он находится, находится немного выше. То есть приблизительно 1.0.1.10. И сверху уже пойдут вниз на пробой нижнего уровня. То есть что так, что так, и все равно считаю, что конечный результат будет примерно одинаковый. Соответственно, для тех, кто торгует на Форексе, у вас это будет зеркальное отображение, то есть у вас это будет коррекция вниз и добой вверх, вот, а здесь это коррекция вверх и добой вниз. Кстати говоря, если вы посмотрите сейчас на то, что мы с вами чертили по евро, то по сути ситуация у нас получится абсолютно идентичная. По евро. И вот вам франк. Видите, ситуация та же, только опять-таки погрешность в плане экстремума. Вот, вижу сообщение Дмитрия, что а, пока нет перехая с закреплением 1.0.1.64. Сейчас посмотрим. Да. В принципе, да, я действительно согласен с этим, что пока верхний пробил, действительно, здесь однозначно ситуация идет именно на продажи. Ключевая идет на продажу. Полностью с этим согласен. Вот, поэтому я еще рекомендую, те, кто торгует фьючерс швейцарского франка, это Удовольствие не из дешевых, потому что это один из самых дорогих фьючерсов, вот, то рассматривать его на продаже. Вот, минимальная цель находится в районе 0,9835 и цена большей долей вероятности будет двигаться на его пробой, потому что даже границы депока, вот можете видеть, у меня не, не просто депок, но я еще использую границы депока, чтобы видеть э скажем так, граничное движение по цене, которое возможно. Граница Депуха тоже находится внизу в районе 0.98.33. Вот, ребят. Так что я лично вам советую все же продавать фьючерс швейцарского франка, либо же, кто будет на Форексе, покупать его на спот. Скажите, вам сейчас анализ по франку понятен был и обоснование? Ко мне вопросы будут? Дмитрий спрашивает, H4 доработали в атасе, а то он кривой был по сравнению с другими платформами. Mm. Да, не знаю, чем он был там кривой. Я, когда перехожу на 4-часовый таймер, я делаю о, большую подгрузку сразу о, массива данных. И поэтому, в принципе, ну, меня лично не наблюдал игрок. Может, там в самом начале какие-то были, на которые я внимание не обратил, но сейчас вроде нормально работает. По поводу SP 500, э, хорошо, но это уже в самом конце на него грано. Угу. Да, кстати, запись нашего сегодняшнего вебинара будет также доступна на нашем торговом канале в YouTube. Это Александр Масутов, скинь, пожалуйста, ссылочку. МТ4 сейчас не используется в анализе? А, нет, в сегодняшнем вебинаре МТ4 на данный момент не используется. То есть Я знаю, что на предыдущих вебинарах вы видели МТ4, на котором я исключительно технические зоны только рисовал вот, и показывал их. В дальнейшем мы с руководством АТАСа этот вопрос, думаю, решим. Либо все, на АТАСе будем показывать, я просто буду заранее переносить уже технические зоны, четко начерченные. Вот. Ну, либо будем совмещать платформы, это я уже на следующем вебинаре скажу. Вот. А пока что сегодня будем на АТАСе все делать. Да, по поводу нефти не переживайте, у нас идет все по порядку. Нефть будет, но чуть позже. Сейчас мы с вами добьем валюту, тут всего лишь две валюты осталось. Канада. Ну, собственно, сейчас по анализу Канады вы сейчас можете даже сопоставить приблизительно общую картину ситуацию по нефти. Почему? Потому что Канада, прежде всего, это у нас сырьевая страна, сырьевая валюта и очень сильно подвязана к движению по нефти. Нефть вверх, фьючерс Канады тоже идет вверх и спутовые котировки наоборот падают. Итак, Смотрим, значит, пока что, снова-таки, как и в случае с другими сырьевыми валютами, с Австралом и Новозеландцем, здесь все давит. Давит на цену. Давайте смотреть на ключевые уровни, которые обязательно цена будет видеть во время своего движения вверх, минимум коррекционного. Итак. Да? Я небольшое округление буду делать, вот оно 0.7390, 0.7360. Плюс ко всему здесь еще промежуточная была э, сделана маленькая проторговка с выходом вниз. Обращаем внимание на то, что внизу по сути у нас нет э, кульминации. Нет абсолютно никакой кульминации, но она у нас э, была сделана вверху. То есть вверху кульминация есть, крупный вертикальный объем. Э, была сделана реакция с перекрытием. Цена улетает вниз. Сейчас пока что, смотрите, даже на саму структуру движения, понимаете, ну какой здесь импульс вверх. Нет, просто его здесь нет. Вот, и поэтому я считаю, что по цене будут добивать вниз. Вопрос лишь в том, насколько далеко. Дело в том, что на спотовых котировках, я примерно помню, там, где уровень находился, на фьючерсных я вам сейчас приблизительно его скажу. Там, кстати говоря, не очень далеко, на самом деле, до него осталось где-то в районе 0.72, приблизительно туда. Это сейчас так, на навски, вскидку. Потому что я точный уровень уже не помню, я его технически высчитывал. Вот. И наших ребят даже в чате практически всех предупреждал касательно того, что будет сделан добой. Вот. И поэтому, смотрите, ситуация достаточно простая. У нас есть вот разворотная зона, которая, по сути, на данный момент сформирована благодаря двум импульсным уровням. Причем импульсные уровни достаточно значимые и сильные. Вот Поэтому, если даже сейчас делают после сегодняшнего добоя небольшой перехай, то, по сути, эта ситуация принципиально не поменяет. Все равно будут делать добой вниз. Поэтому фьючерс канадского доллара я в любом случае вижу вниз. Также вижу Дмитрий сообщение, что думает о том, что лучше на в сел Я об этом уже дважды сегодня сказал, что Фьючерс канадского доллара привязан очень сильно к нефти и непосредственно в первую очередь реагирует на движение нефти. Но ее мы рассмотрим чуть позже. По нефти ситуацию я приблизительно тоже помню: еще она не сильно менялась с прошлого анализа. Вот, Но у них будет отличаться волатильность. Волатильность у них действительно будет разная. То есть я считаю, что фьючерского доллара покажет э, чуть, э, скажем так, чуть большую волатильность, потому что по нефти там ситуация будет немножко другая, позже это покажу. Пока что сейчас, в общем, я в любом случае жду добоя вниз. Здесь работал уровень, это промежуточный уровень, когда происходит торможение движения после первичного импульса. Вот как раз данный уровень 0.73.52. Вот он, вот, 73.52. Отсюда данный уровень Начался. Сегодня его буквально чуть-чуть прогрызли вверх там на три тика. И сейчас э, уже потихонь, потихоньку начинают с, э, расторговывать вниз. В принципе, я не исключаю абсолютно вероятность того, что еще небольшой перехай дадут. Скорее всего, именно так оно и будет сделано. А только затем уже раз, развернуть цену вниз. Кстати говоря, после достижения уже финальных уровней внизу, только после этого уже начнется действительно значимый рост причем там рост будет уже средне-долгосрочный потому что я эту валюту уже крутил достаточно скажем так долго и абсолютно с разных с разных сторон его рассматривал угу. ну, собственно вот вам тот анализ по канаде который я вижу сейчас вот на данный момент да ваше сообщение тоже вижу что, спрашиваю по поводу сделки АТАС, перевожу в МТ-4. Нет, ни в коем случае, я в МТ-4 вообще не торгую. А МТ-4 у меня используется только лишь для того, чтобы строить технические зоны, потому что там их, на самом деле, в плане функционала строить гораздо проще и где-то раз так в 5 быстрее. Вот, здесь немножко в этом плане еще буду делать доработки, для того, чтобы полноценно можно было еще и технические зоны, которые я лично использую, выстраивать в самом АТАСе. Вот. А касательно вообще, где я лично торгую, то я торгую через торговую платформу TWS, это Trading Workstation называется, торговая платформа от Interactive Brokers. Вот. У нас изначально была привязка сделана через мост от АТАСа к интерактиву, потом же, когда открыли свой фонд, то привязку пришлось убрать, потому что при управлении фондом, если кто-то из вас сталкивался, то, думаю, поймут меня что при управлении фондом там есть нюансы касательно использования э, групп политик для разных клиентов, и поэтому здесь, в этом плане, мост уже, к сожалению, э, не ликвиден. Будет. Поэтому все приходится делать э, по группам клиентов вручную. Вот, поэтому я торгую связка АТАС плюс ТВС. А МТ-4 это просто не более чем для э, анализа технической картины рынка. По поводу среднедолгосрочно это до конца года. Да, нет, до конца года это среднесрочно. Я бы сказал, это до конца следующего года. А по поводу на форексе, да, естественно, в зеркальном, потому что у вас на Форексе это котировка USD кат, соответственно, кат, котируемая валюта, будет находиться у вас в знаменателе. Вот, поэтому это зеркальное отображение. На Форексе это добой цены вверх. И затем полный разворот на долгосрок вниз. Угу. Хорошо. И последняя валюта, но не последний инструмент, это у нас японская иена. Давайте посмотрим. Значит, по иене изначально у меня сделка, здесь достаточно долго висел лимит в районе как раз депока. Вот, я очень долго ждал здесь, когда на наконец-то а, цена сюда придет. Вот, но исходя из того, что я вижу сейчас на данный момент, то у меня лично есть очень-очень большие опасения касательно того, что данный уровень здесь он просто может не сработать. Что, скорее всего, цена а, пойдет проталкивать цену вниз. То есть на Форексе это вообще движение в район приблизительно 116 запросто может пройти. Вот, поэтому, смотрите, на фьючерсном рынке непосредственно я лично жду вот такой вариант развития событий. То есть сейчас а, происходит коррекция вверх. Мол, может быть, даже еще немного могут э, цену добить вверх, и затем все равно развернуть вниз. Пока что отскок я лично уже чуть ниже данного уровня, как в прошлый раз, я и уже не смотрю, потому что сформировали ну, буквально небольшой, э, сделали не добой до финальных целей, вот, а затем уже формируют, начали формирование именно коррекции. вот. И поэтому сейчас даже судя по характеру движения, цена даже не смогла дойти до ближайшего импульсного уровня. импульсный уровень продаж у нас находится вот здесь. Вот он. Цена даже не смогла до него дойти. То есть максимум, если даже и Сформируют добой, то могут может цена там кое-как доползти до данного уровня, и тогда уже от него отвалиться, и пойти на пробой ключев, ключевого уровня внизу. Вот, на Форексе так приблизительно 100, 116 будет уровень. То есть там движение достаточно хорошего. Серьезных признаков разворота здесь, опять-таки, пока что нет. Потому что обратите внимание на. Крупный вертикальный объем, который появляется сейчас и какой был ранее. То есть ранее э, он также был достаточно значимым, но не было реакции. Видите? То есть появление крупного объема с отсутствующей реакцией это что значит? Это означает, что просто частично позиции сбросили, кто-то новый набрал, э, более умные сбросили уже заранее набранные позиции, и цена дальше по инерции все равно продолжила падение. Сейчас ситуация практически аналогичная. Раз крупный объем, два крупный объема. После появления даже второго крупного объема цена снова-таки никуда не работает то, то есть ситуация очень-очень похожа на то, что было в левой части графика. Вот, и поэтому здесь лично э, я считаю, что нет пока что действительно там, объективных условий для того, чтобы рассматривать возможность для покупок. Если у вас изначально покупки здесь были открыты где-то внизу, то лучше их перевести без убыток, потому что очень-очень большая вероятность того, что их просто вынесут. Вот. Я лично буду здесь рассматривать продажу, но при условии, если цена все-таки немножко выше поднимется, потому что с текущих, я считаю, немножко низковато рассматривать. Вот если поднимется повыше, вот отсюда действительно будет очень даже интересно. Так, вижу вопрос. Market Profiles на графике с периодом 1440. Да, совершенно верно, это э, дневные профили. Ну, Это уже остались, наверное, больше даже для декора, потому что раньше я чуть меньше таймфрейма использовал. В дальнейшем я с шаблона уберу э, дневные профили, и здесь гораздо больше упор уже будет делаться, как и сейчас, на э, месячный депок. Ранее использовал недельный депок, но уже достаточно давно перешел на месячный депок, потому что для, для часовых и для 4 часовых графиков месячный гораздо лучше показывает Ключевые значимые уровни, чем недельные. Вот. И, соответственно, под эпоху здесь тоже соответственно, приоритет нашел, Я сейчас отдельно а, раскину профиль, и вы сами все увидите. Вот профиль полностью по, вс по всему движению вниз. Посмотрите, сколько внизу, сколько вверху. Ключевой профильный объем у нас находится приблизительно в районе а, 0.089.90. А рейтинговый у нас объем, давайте сейчас посмотрим. Так, двигаем. Сейчас лучше красным цветом его сделаем, так будет удобней. О, вот. Раз и два. Так, о, так лучше видно. Раз, ага, рейтинговый объем у нас как раз находится сейчас внизу, но от него нет реакции, снова-таки, то есть, ну... Говорить, говорить о том, что здесь какие-то серьезные условия для покупок, я лично вообще не вижу. Если бы здесь были покупки, у нас была бы реакция совершенно другая. Поэтому все указывает на продолжение продаж. Покупки на Форексе, продажи на фьючерсе. Такое мое мнение по фьючерсу иены. Скажите, ко мне вопросы по анализу иены будут? Угу. Да, вижу, всем понятно. Так, ну что ж, с валютами мы с вами а, на сегодня уже закончили. А вот теперь как раз а, внимание все переместим на анализ по, что старое еще нарисовано, на анализ по золоту и нефти. Сейчас я подгружу чуть больше котировок. Смотрите, вот именно в этом моменте со мной очень многие спорили касательно того, можно или нельзя покупать золото. Дело в том, что у меня был заранее рассчитанный уровень, он, верхняя его граница была 1218, нижняя его граница была приблизительно 1214. Вот. Плюс там небольшие вспомогательные вторичные ну, дел построения. Вот. И в итоге мне получилось, что уровень 1215 у нас был идеален для покупок. У меня были сомнения, зацепят, не зацепят его. То есть такие а, ну, промежуточные моменты, поэтому с зазором взял 1216. Сейчас, как вы видите, как раз сделку достаточно хорошо. Цена зацепила. Вот. Но а, пока что серьезного импульса вверх нету, то есть я этот момент тоже прекрасно вижу, поэтому сделки находятся без убитки. но тем не менее, серьезных опять-таки коррекций по ходу движения тоже не было сделано. Вот, я сейчас единственное проверю показатели, потому что я переводил вот так, вот, по-моему, 1800 у меня было, я на дневном таймфрейме, потом его еще рассматривал, поэтому пришлось значительно увеличить Кластеры. Давайте, пожалуй, 2000 сразу сделаем. Для 4-часового графика этого будет вполне достаточно. Вот так вот. Так, смотрим. Значит, момент выливания есть. Скорее всего, это будет кульминация. Естественно, мне гораздо приятнее, гораздо больше хочется, чтобы цена двигалась дальше вверх. Но также я вижу по-любому, что здесь будет коррекция. Причем коррекция я вижу к уровню приблизительно 1226. Почему-то 226 вы можете видеть в данном диапазоне зону вращения. То есть когда цена формировала подход к одному и тому же уровню, к одному и тому же диапазону с обеих сторон. Я вам сейчас пол полный размер зоны вращения покажу, как она будет выглядеть. Вот ее полный размер. И как раз четко вот есть у нас уровень. Серединка. Именно сюда я ожидаю дальнейшее движение. И отсюда движение вверх с самой минимальной целью в районе 1260 долларов за унцию. Почему 1260? Думаю, ситуация вам в этом плане понятна, почему был взят именно данный уровень. Также обратите внимание, сейчас визуально запомните картинку, которую вы видите по золоту и сравните ее с картинкой, которую я вам сейчас покажу по франку. Вот вы его сегодня уже видели, но обратите внимание на ситуацию. Уровень, пробой, возврат вниз, но не пробой предыдущего уровня, снова движение вверх, не смогли пробить предыдущий уровень, а уже затем только отвалились вниз. И обратите внимание на золото. Уровень, пробой уровня вверх, откат вниз, не пробой предыдущего уровня. И как раз жду возврат снова к этому же уровню. А здесь буду решать, либо цена пойдет а, на уровень приблизительно 1315-1320, вот, либо если все-таки сможет пробить, то тогда уже остается только лишь один вариант развития событий. Цена пойдет приблизительно в район... 1200. Тоже будет очень значимый уровень. Вот. Но в любом случае, 1200 я без коррекции вообще его никак не видел. Вот. Да и по-прежнему тоже без коррекции э, я его абсолютно никак не вижу. Поэтому я сейчас на всякий случай оба варианта развития событий покажу. Вот. И вижу также вопрос по поводу того, как это согласовано с анализом паяни. Я сейчас объясню, как это будет согласовано. Кстати говоря, напомню, данный вопрос инициирован тем, что а иена, как валюта, очень сильно привязана к движению по золоту. То есть, как канадский доллар привязан к нефти, так же, по сути, и иена привязана к золоту. Поэтому я их тоже всегда в связке смотрю. То есть, если данный уровень все-таки цена пробьет, то полетим так вот дальше вниз. То есть, при условии, если зона вращения будет пробита. Вот. Если же нет, то движение вверх, а затем уже промежуточная коррекция. Но ну, а здесь уже будем решать, либо вверх над добой, либо здесь даже могут сра сразу пробить. Здесь пока очень сложно этот момент сказать. Много будет зависеть от того, как, как пройдет коррекция. Если коррекция пройдет без каких-либо особо серьезных э, нюансов, то по сути сработает основной вариант. Основный вариант у меня по-прежнему направлен вверх, цель 1260. То есть именно там я планирую фиксировать покупки. Пока что сейчас просто буду их удерживать без убытка, потому что 150 тиков для золота – это не прибыль. Это, ну, это мало, очень мало. Вот, поэтому, когда придет вверх, то здесь уже более-менее, хотя бы он, порядка 440 тиков. Для меня лично это уже будет гораздо интереснее. И э, по поводу вопроса, как это согласовывается с анализом по иене, Смотрите, дело в том, что иенуя показывал э, будет... В дальнейшем сформирован добой вниз, но разница между ними точно такая же, как и между канадским долларом и нефтью, разница в волатильности. Дело в том, что погре погрешности движения у них абсолютно никто не отменял. И не забывайте, пожалуйста, тот момент, что о иене, на этой неделе еще будут как раз новости, это раз, и во-вторых, Движение по золоту может пройти, скажем, на 50 тиков, в то время как иена может пролететь, с учетом новостного фона порядка 150. Поэтому по иене могут запросто сделать добор. Вот. И по золоту это, опять-таки, может быть просто, вот, скажем, ретест минимумов и затем уже только отскок вверх. Поэтому, да, синхронность у них, безусловно, обязательно будет, но погрешность разницы в волатильности, то есть золото, по сути, ключевые свои уровни, я считаю, на данный момент она уже взяла, а иены еще нет. Вот поэтому по иене как раз домой гораздо более вероятным, чем, чем сейчас, с текущих по золоту. Вот как я вижу согласование между иеной и золотом. Ко мне вопросы по анализу золота у вас есть? Хорошо. И сегодня уже неоднократно читал, как раз хотели увидеть анализ по нефти. Значит, нефть, снова-таки, я озвучиваю то, о чем я говорил в декабре, то, о чем я говорил в январе, в феврале, в марте, в апреле, и то, что повторяю, в мае. Если речь идет о нефти марки VTI с TIGR MCL, то я по-прежнему ожидаю движения вверх в район приблизительно 60 долларов за баррель. Да, я жду по-прежнему -по достаточно серьезный рост по, по нефти. Значит, много, на самом деле множество факторов есть, которые указаны на то, что будут цены давить, давить и так далее. Да, они есть, но все равно в целом рост по ней все-таки все неизбежен. Смотрите, внизу, к сожалению, когда происходил данный выброс движения вниз, я находился как раз в этом в небольшом туре, и уже когда вернулся буквально неделю назад, вот здесь я уже начал смотреть, что они там сделали, такой ценовой красивый выброс. Был очень классный уровень, на самом деле, для покупок. Множество факторов показывали приблизительно один и тот же уровень. Здесь и предыдущий депо был достаточно важный, значимый. Вот я вам сейчас как раз покажу. Вот даже на, на, на протяжении э, всего роста, который был, естественно, без учета накопления потому что здесь, если ну, смысла никакого нет, цепляет накопление, нас интересует именно сам рост. момент роста вы прекрасно видите, где, был, где у нас находился ключевой объем, рейтинговый объем, который э, и внизу, и вверху приблизительно одинаковый. Вот, и поэтому... Смотрите, здесь у нас очень хорошие были условия для отскока. Дальше по направлению движения нефти у нас был также значимый уровень. Точнее, и был, и есть сейчас. Я вам сейчас его отмечу. Это уровень 47-10. Данный уровень цена как раз достаточно красиво прошла, при этом был повышающийся объем, который стал в итоге проталкивающим. И поэтому по нефти, да, действительно, здесь ожидается по ней ближай, локальный, скажем так, коррекционный спуск, но опять-таки данный спуск, скорее всего, будет не более чем к уровню 47.10, а затем уже произойдет добой цены вверх. То есть я по-прежнему нефть жду вверх. Вот. Вопрос лишь в том, если будет в данный момент такого небольшого коррекционного движения вниз, как на это отреагирует Канада. Потому что по Канаде, смотрите, вот то, о чем я говорил и на примере золота с иеной, у них может быть очень большая погрешность волатильности. Потому что по нефти движение снизу вверх было действительно достаточно значимым. В то время как Канада практически не отреагировала. То есть очень-очень слабое движение в итоге получилось именно с позиции волатильности. В то время как нефть может сейчас небольшое движение вниз, а Канада наоборот вниз достаточно серьезно. И уже в финальной точке они синхронизируются и оба дадут красивый импульс. А также по нефти я еще обращаю внимание на диапазон свечей, которые сформированы контрастным вертикальным объемом. Смотрите, у нас контрастный вертикальный объем находится вот в данной свече. Ее нижняя и верхняя границы выполняет роль достаточно хорошей поддержки сопротивления. Значит, нижняя граница, она уже была отработана. Вот смотрите, Я вам сейчас пока вот нижняя граница, когда цена в итоге возвращается в диапазон, дальше нижняя граница выполняет роль поддержки. При возврате к диапазону верхняя граница выполняет роль сопротивления. В нашем же случае цена достаточно быстро Пробила верхнюю границу, затем на нее же упала, сформировала отскок. Сейчас по сути ситуация абсолютно не поменялась, то есть при подходе цены снова к этому, к этому уровню. И плюс с учетом того, что ранее слева еще находится достаточно важный значимый уровень. Опять-таки ситуация получается прежняя, что приоритет будет сделан именно на покупке. Вот, поэтому нефть я вижу именно вверх. То есть говорить о том, что отсюда я буду активно продавать, нет, абсолютно нет. То есть коррекционные продажи, конечно, будут. Да, это я абсолютно не исключаю. Вот. Но э, хотелось э, сказать, что прежде всего у вас все равно приоритет будет сделан на покупке. Как бы там ни рассказывали о том, что нефть там будет дальше падать, там, ее уже знаете, сколько уровней разных пророчек, когда она падала. Говорили, что она вообще обесценится, что нефть исчезнет, что она будет там 10 и так далее. В общем. Как каждый на что гораздо и прогнозировал. Я лично считаю, что сейчас пока что в 47-10 приблизительно может. Это максимум. У нас может откорректироваться. И потом все равно пойдет по направлению вверх. Так, вижу, Алексей пишет. На прошлом вебинаре вы спрашивали, где основной объем. Я говорил вверху. Была ликвидация перепозиционирования. Я не спорю, но просто опять мнения не сходятся. Ну, по поводу перепозиционирования, здесь его на самом деле нету, потому что для перепозиционирования нужен левый и правый сегменты проторговки. Здесь их нет. Здесь идут больше как импульсные движения. И по поводу, я понял, о чем идет вопрос. Это был, по-моему, конец, конец апреля, когда проводился вебинар где-то 24 числа или что-то такое. И как раз был момент касательно э, нефти того, где больше было накопления, здесь внизу, либо здесь вверху. Я действительно ответил, что здесь внизу, потому что э, комплексная торговка состоялась из двух частей, которые в суммарном количестве дали как раз э, абсолютно одинак, одинаковые, они приблизительно были одинаковые, и в суммарном количестве дали гораздо больше объема, чем было здесь вверху. Вот вверху зона продаж у нас тоже, кстати говоря, была, причем за, была заранее рассчитана. Сейчас вот цена выполняет подход к достаточно интересному тоже уровню. Это верхняя граница от предыдущего достаточно крупного накопления. Вот, вы видите, как она как раз отскакивает от него. собирается точнее, сейчас вот отскакивать Буквально с погрешностью в один тик подошла. Вот, и поэтому, я как раз, ожидая к нижнему диапазону, а только потом уже на пробой вверх. Вот, поэтому моя личная рекомендация все-таки... Если у вас есть покупки по нефти, открытые ниже уровня 47, то я бы вам рекомендовал все же их удерживать. Вот такой анализ у меня получается по нефти марки VTI. Скажите, вам данный анализ понятен был? Александр Максутов, кстати, опубликовал ссылочку на наш торговый канал в YouTube. И на данном канале уже будет доступна запись нашего сегодняшнего вебинара. Хорошо, ну что ж, ребят, смотрите, мы на сегодня с вами разобрали основные финансовые инструменты, которые мы используем в анализе и которые активно торгуем. И также, я помню, сообщения там проходили по поводу индекса S&P 500. Мы ну, сейчас кратенько глянем. S&P 500 у меня вот до сих пор как раз профиль был нарисован, можно даже уже так вот просто вернуть. Я говорил говорил о том, что движение вниз носит исключительно коррекционный характер, что обязательно будет сделан дабой вверх с пробоем уровня 2400. Это уровень ключевой, его обязательно цена будет пробивать, что собственно сейчас и происходит. Но есть момент, я ждал все-таки коррекцию пониже, то есть с целью того, что цена будет падать вниз и многие будут стараться как раз продать, в то время как более грамотные рыночные участники, наоборот, внизу уже сформируют свои покупочные лимиты и по более дешевым, по более выгодным ценам а, с, смогут уже в дальнейшем покупать. Вот сейчас анализ здесь в, в этом плане особо не меняется на самом деле, то есть а, движение вверх есть, движение вверх будет и следующая опять-таки цель будет находиться приблизительно уже в районе половиной а, тысячи. Здесь точные Точную зону вверху пока что я не рассчитывал, это достаточно такой скрупулезный и долгий процесс, но я могу на следующий вебинар уже заранее посмотреть технические моменты, то есть где конкретно будет вверху находиться ключевая зона и ее уже больше скорректировать. Касательно вопроса, рассматриваю ли я песо? Нет, мексиканский песо я не торгую и совершенно его не рассматриваю даже. Ну, это не та валюта, я, опять-таки, абсолютно не все валюты торгую, а именно наиболее ликвидные. Пес не является ликвидной валютой. А, тем более, если вы откроете на нее фьючерс, то вы увидите, что, скажем так, возможность для торгов у вас будет крайне ограничена. Кросса евро нет нельзя, потому что кроссов нет на фьючерсах. Точнее, как некоторые есть, но мы их не рассматриваем, и в Атасе тем более их нет, они совершенно а, не ликвидны только в вот и сегодня у был классный вход старого профиля. Внутри внутридневные входы э, я, если честно, вообще даже не рассматриваю, и индекс S&P 500, тоже уже говорил, что я его не торгую, чисто то, что торгую я лично, это валютные фьючи, 7 штук, которые я вам показал, и также нефть и золото. Вот. И сейчас пока что у меня как раз основные позиции, которые сейчас удерживаю, это а, фьючерс по евро, которые, возможно, внизу я буду либо частично закрывать, либо скидывать позиции. Вот. Ну и также удерживаю позицию по золоту. То есть это то, что есть, есть сейчас. Потом уже а, в дальнейшем буду раскидывать остальные лимиты, либо, смотри, там, возможно, появятся на этой неделе еще интересные сигналы на вход. Пока что сделок, данные две сделки я буду сопровождать. Коррекция уже была. По поводу S&P вверху он будет сейчас продолжать движение, коррекция уже была сделана. Поэтому если вы ожидаете сейчас какую-то а, серьезную значимую коррекцию, то скорее всего вы ее просто не увидите. Есть, пока что нет никаких условий для того, чтобы была сформирована серьезная коррекция. Так, хорошо, ребят, ну что ж, скажите, вам сейчас сегодня в целом вебинар понятен был, потому что я смотрю, что много было много участников, вот и поэтому прежде всего это вопрос к вам для тех, кто кто впервые участвует в нашем сегодняшнем вебинаре. Угу. Да, отлично, я на самом деле очень рад, что э, вебинар вам понравился, самое главное, чтобы он для вас также был полезным, Вот поэтому от себя э, хочу вас поблагодарить за вашу активность, э, за то, что э, активно принимали участие в нашем сегодняшнем вебинаре, за ваши вопросы, за ваши ответы. Вот, я всегда стараюсь отвечать на все вопросы, которые у вас появляются. И даже если вдруг где-то что-то пропустил, то напишите мне в скайп мой логин до Вот Александр Максутов продублирую. Пожалуйста, если ты еще не вышел. Давайте я на всякий случай сейчас сам вам напишу свой скайп. Ко мне вы можете в любое время обратиться, и я уже на, на все ваши вопросы отвечу. По поводу МТ-4 сегодня его не стал использовать, потом этот вопрос с администрацией решим и там уже будет видно. Ну что ж, добавляйтесь тогда в Skype. А на сегодня все. Запись нашего вебинара будет доступна на торговом канале в YouTube. Ссылочка у вас выше была уже сегодня опубликована. Желаю вам прибыльной торговой недели и до скорых встреч. Следующий наш вебинар состоится в следующий понедельник. Всем спасибо. Спасибо. Всем спасибо, Денис, спасибо, Денис. Интересный вебинар был. Ребята, кто был первый раз, надеюсь, понравилось вам. Добавляйтесь в группу, добавляйтесь в, на наш канал, ставьте колокольчик, и, чтобы получать извещения о новых видео. И о предстоящих вебинарах в Фейсбуке также, если кто-то если кто-то добавлен, то может проследить запись вебинара и предстоящие новости. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока.